всем добрый день продолжаем рассматривать программу Danfoss SO4.1 Basic но ну и в настоящее время будем отрисовывать разводку системы отопления а именно лучевую разводку то есть в предыдущем видео мы рассмотрели периметральную ну а сейчас лучевую то есть здесь все просто с каждому отопительному прибору идут лучами подающий обратную магистраль как на первом этаже так и на втором этаже так ну и будем начинать с первого этажа первым делом считаем сколько у нас вступительных прибора, то 4 снизу, 4 сверху то есть 8 у нас всего здесь три подключения делаем 8 8 как на первом этаже так и на втором этаже так вот здесь 8 сделано Okay, так, и на втором тоже. 8. так, обращаемся на первый этаж так, ну и сейчас я буду поступать следующим образом То есть я начну вот с этого прибора подсоединять ребенка, потом этот, этот проведу, этот проведу ну и потом уже все остальные то есть буду идти по часовой стрелке вот этого отопительного прибора ну и подключаться будет от крайней то есть вот этот будет крайней к этой точке подключаться ну и так далее так ну и сейчас начинаю отрисовку первого ну а потом второго этажа так принцип здесь ничего сложного нету я для уменьшения времени записи просто увеличу скорость отрисовки так ну и смотрим Итак, мы отрисовали схемы, системы отопления. Ну и еще единственное, что осталось, это конечно, чтобы у нас узнать диаметр трубопроводов, это поставить этикетки. Ну и сейчас я на первом втором этаже проделал то же самое. Так вот мы все отрисовали на первом и втором этаже. То есть поставили отметки. То есть развернутая схема выглядит следующим образом. Так, ну и здесь также можно посмотреть аксонометрию Наверное, на первом этаже смотреть, чтобы все было. чем на втором этаже так ну и все этажи итак спасибо за внимание до следующего видео с расчетами по данной программе до свидания